Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователь и гости моего канала. С вами снова я, Серый Кролик. Ну вот на улице у нас минус 24, по ощущениям минус 28. Кроличата, как вы видите, живут. Правда, водичка замерзает. И даже, как вы видите, оторвали поилку. Ну ничего, сейчас мы повесим сюда баночку другую, новенькую, эту берем. Вот они, наши лохматые чудовища. Ну, в такой период времени, то есть, когда минус 24, жизнь на этом не останавливается, особенно у кроликов, идет процесс размножения, то есть, получили мы приплод. Очередной в такой мороз, ну, ничего не поделаешь. Будем сейчас смотреть, считать, ну, и узнаем, что у нас там получилось. Ну, сейчас мы посмотрим, что у меня там по деткам. живы неживо Родилась черная самочка, Ну вроде кто-то шевелится. Сейчас... Холодно, холодно. Короче. Вот. Один. Господи, аккуратненько хотят так. Два. Ну, такие поевшееся. Три. Ну, клопки. О. Четыре. 5. маточник без подогрева 6 7 чистое гнездо вот смотрите 7 кричат мы сейчас их положим на место и будем делать дальше обход по хозяйству вот эта мамка которая родила Мамка хорошая, все укрыло, гнездо хорошее, глубокое. Надеюсь, мы крольчат сохраним. И в дом не придется носить, тут бегать с этими кроликами. Также, как вы можете видеть, здесь мне односельчанин подогнал короля. Вот такой кроль. Интересный. Посмотрим, что с ним получится. Пока никого не пускал. Мороз, как видите, весь в Винии. Ну, интересно, мальчик. Радушком сидят мои бургунцы. Холодно им, конечно, очень холодно. Ну ничего, не поделаешь. Что-то же мороз. Вот какой красавец. Кормим, как вы видите, зерно смесь. Но если по кролику у меня не такая большая беда, то есть я сильно не волнуюсь о том, что они там замерзнут или еще что-то. А вот по. А вот как вы можете видеть, вот персик сорта турист, который я посадил э, той осенью, даже не знаю, скорее всего подмерзнет, потому что я не рассчитывал на такой мороз, его не укрывал, М -м походу ему будет хана. В этом году уже несколько раз были огромные морозы и 28 было ночью, так что что получится даже не знаю, но видим по весне, смерз, не смерз, как вы видите... Специализированное помещение, то есть гаража для мотоблока у меня нет Занесло его так, но ничего, потом откопаем Откопаем и будем ездить дальше Ну а для кроликов такой период времени что важно? Важна теплая вода Утром и вечером, может еще в обед Но без теплой воды, конечно же, они будут хотеть пить Не важно, чем вы кормите, комбикормом, сеном, зерной смесью Нужна вода, не будет воды, будут проблемы так что вот на такой позитивной ноте будем работать, поить кроликов. Сейчас у нас еще у нас утро. Так что всем-всем-всем пока. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Вот не такой большой получился влог. Всем пока.